я друзья переключил если видно сейчас я покажу вот наше разделение получилось вот оно. вот макушка у нас получается макушка вот она я взял сантиметр ниже видно вот оно. Выделяем боковую часть, да. Уже подсохло, и опять. Всегда должны, вы всегда смачиваете волосы, чтобы они у вас были влажные, чтобы они были пропитаны водой. Тогда будут хорошо видны проборы, чтобы мы сделали пробор, да, правильно. Вот паша. Мы, я снимаю сам, поэтому сложно, да. Но хочу донести до вас информацию правильно вот я смотрю да вот наша боковая часть здесь видно я расчесал привел вперед отделил и вот у нас у меня как сам волос напрашивается вот раздели меня на вот на этой в этой зоне и вот у нас получается скажем вот боковая зона вот где середине впадины лобная впадина вот наше контрольное разделение боковой вот теперь аналогично но здесь вот сзади мы сохраняем эту квадратуру, не закругляем сохраняем также же самое и сбоку я разделяю смачиваю смачиваю потому что подсохли волосы и мне сложно будет а когда он мокрый мы легко можем работать с ним он, волос поддается нам мы можем очень точные проборы сделать опять же расчесываю и смотрю вот вот я нашел наш пробор его видно вот он прям Паша, поверни вот сюда, вот, в эту сторону. Вот. Давай, вот так, да. Надо. чуть чуть-чуть наверх. Вот, смотрите. друзья, вот. У меня получился второй мой боковой пробор, да? Вот. И сзади у нас тоже квадрат. То есть мы все сохраняем квадратури. Чтобы у нас сам пробор тоже был квадратный, он не зак... на макушке он не закруглялся, он строго в квадратуре должен идти, тогда получится идеальная форма, потому что если мы не сделаем квадратуре мы закруглим верхнюю часть и у нас получится закругление и получится, форма круглая, а у нас все мужские формы они стригутся квадратуре так. вот теперь паш поверни вперед и вот если вот мы посмотрим посередине вот у нас получился наш пробор раз и вот два вот у нас правильно вот сохранилось у нас все равно все правильно мы все с каждой стороны у нас одинаково объема волос разделено теперь опять я что делаю я беру большую расческу друзья вот смотрите вот такая расческа она не сильно широкая средняя должна быть и между ними должны быть зубчики. Тогда легко будет оно будет как можно больше задирать волос, чтобы у нас намного чище тогда получается пробор, если волос э, если есть на зубьях такие э, не, не, пряма, не, прямая, не прямые зубцы, а такие зубьями. Значит, откуда я буду ориентироваться? Сейчас я буду делать ребро жесткости. Вот откуда. Здесь у нас есть височный выступ. Вот он. От середины ушка он идет. Вот от него я буду задавать ребро жесткости. Вот. Здесь я веду наверх. На самый верх. Держу плотно голове. И чуть-чуть расческа у меня должна быть параллельно. Не уходить вперед туда, а параллельно голове. И срезаю это все. Теперь от ребра жесткости. Вот я задал ребро жесткости. Вот оно у нас. Вот ребро жесткости. Не знаю, видно или нету. Паша, по-моему, покажет так вот. Вот это ребро жесткости. От него я уже веду расческу прямо, параллельно голове. Не ухожу вглубь, а параллельно. И все это срезаю. здесь сюда не обращаем внимания, друзья, потому что здесь у нас другая тема будет уже там я буду другое вам показывать, как с нуля выходить, поэтому сейчас наша главная задача сделать ребро жесткости Ой, сделать правильную как сказать отстричь правильную форму убрать лишний лишний объем и наша задача не закруглить голову а все от, от ребра жесткости все правильно законить ну, то есть всё, весь объем убрать и сдать правильную форму